А между вот да ты в А ты вообще не понимаешь, не слушаешь, не трогаешь. даже в конце сообщения поставить не можешь. Да пошла ты! Куда ты собрался? Ну иди. Нихуя себе, какая божественная расчудесность. Какой нахер что-то тут может быть в ничто. Вот я долбоб. Ну, блин, капец, все пропало. Что теперь делать? Я банкрот. Как дальше жить? Эй, посмотри. Ну пиздец. А мог бы жить. Ты че козел? Ты козел? Не, ты сам козел. Не, ну ты че козел? Эй, мужики, посмотрите вокруг. Ты че, дурак? Иди нахуй, псих! Не мешай. Ты ну? сарабля ох ёпта а с тобой что Эх, жизнь говно какого хрена мужик Трах, тебе дох! какая божественная расчудесность Какой нахер что-то тут может быть в ничто вот я долбоёб Hehe <laughs>